Я считаю, что супругам отдельно менять свою жизнь глобально не нужно. Это очень опасно, очень опасно. То есть нормально ходить по всяким шизотерическим э, тренингам, там всякое, там э, думаю богатей, там это, там э, семинары, как хотеть, как не хотеть, потому что они не работают плохо в принципе. Но если вы э, нарветесь на то, что действительно работает. Ваша семья гарантированно развалится, и вы ее не соберете, потому что между вами, как вот это, вот говорят, о, если чашка разбилась, дала трещину, ее уже не склеить. А как насчет вы в чашку атомную бомбу ебанете, и, и, и она вот так вот, не просто, она в пыль, там от, от чашки ничего не останется, вот это будет с вашей семейной жизнью, так на всякий случай. А, например, в ВИПе у нас э, что будет? Я вам просто расскажу, почему там с супругами необходимо это делать. Вот представьте, вы по залету там как-то, ну, самостоятельно э, создали свою жизнь. Ну, у вас, например, там э, жена из пятого подъезда, муж из третьего подъезда, короче, там они в домики где это вот я помню домики были там всегда срали короче и бухали вот там короче по залету произошел акт э, привлечения новой жизни в этот мир вот и вот они живут допустим это так я утрирую жестко но на самом деле как бы вы знаете да статистику эм. ну и каждый самостоятельно живет естественно и, и у людей происходит вот этот вот, эм, так сказать, эм, у кого-то рост начал происходить, он думает, Блядь, ну что-то как-то мне уже как бы здесь неинтересно, я как бы хочу дальше, да, там, я хочу настоящей жизни. А второй, так сказать, супруг говорит, некуй, надо окопаться и ждать, когда в 2021 году атомная война начнется. А то там Америку-то точно затопят, а у нас нормально будет, короче, нехуй рыбаться И как только вы съездите, например, на один из ретритов, которых у нас будет э, достаточно, чтобы ушатать так, чтобы разобрать человека и собрать заново Вот представьте, и вот такое вот существо новое приходит домой, где сидит, блядь, окопавшаяся какая-то хуйня А тот, который после ретрита, там после грибов Айавасок приехал, он понимает, что ну, что это за пиздец вообще, как это со мной произошло, как я это я, я согласилась на это. И начинается э, абсолютное, стопроцентное непонимание. То есть там не то, что кошка с собакой, там крокодил, блядь, и муравейна Вот уже такое происходит. Никто ничего не понимает Зачем? Что за хуня произошло? Что за секта, блядь? Что за пиздец? Вот Начинается э, деятельность э, Вот это вот У вас получается вы растете А у вас диверсант в хате сидит, блядь Ты там, например, занимаешься Планируешь, блядь, как тебе там Хотя бы там миллион заработать первый, блядь Ты говоришь, ты что, ахуидаешь? И, бля, миллион, блять, вот ибануина, бля. тут нормальные люди, тут это, а ты тут матом ругаешься миллион, блин, он, давай, где там эти морды бьют у вас этот, это, э, о чем говорят, блять, смотри, мне хуй тут, это, зазнаваться, хуйло, одним словом. И все и пиздец вам. Поэтому вам необходимо это делать. То есть, смотрите. Ну, по большому счету, если так откровенно, да. Вот а чем, блядь, вашему супругу или супруге еще заниматься, если, блядь, в оба бомжи, блядь. М? Ну, а чем еще заниматься, блядь? Вот если, например, вот у нас минимальная вот программа да, в гипнокоучинге без випа, да, вы должны иметь инструменты научиться применять их на 10 тысяч долларов в месяц. Вот даже в кризис. Потому что не идет. Кризис, не кризис, интернет. Есть пока, его хотя бы не отключили. Вот чем, блядь, заниматься человеку, например, вашему супруге или супруге, которая, сука, зарабатывает 35 тысяч рублей в месяц. Вот чем, блядь, еще можно занять свой мозг, блядь, если есть возможность зарабатывать больше, намного, в десятки раз, блядь. Вот, ну, чем, блядь, еще можно заняться? И как можно не, не привлечь этого, значит, партнера в жизни, чтобы заниматься чем-то грандиозным, великим, по сравнению с тем говном, в котором вы живете? Я не понимаю, например. Вообще никак. Вот такой пиздец у меня, да. Поэтому, если вы не можете своему близкому человеку объяснить, смотри, вот, вот оно, тут, вот, ты же, блядь, бомж, так, ты же 35 рублей этих самых в месяц, блядь, пиздец тебе же, ужас, все, мы же детей уродами делаем, блядь, уже какой год. Нет, то хуя, то разводняк это, блядь, а еще хуже МММ, а тут же еще ебошек надо, что, давай лучше в МММ сейчас поэк. Подождем, новый запустят, короче, мы сейчас как вложимся, как тряпочки, купим, ну, вас сейчас на что разведут, эти э, MLM, сетевые, тряпочку, которая и зубы, и жопу моет, все это самое, потом э, э, водородную воду вы будете продавать, что еще, ну, короче, всякую не заниматься, вот, вот это понятно, вот это, блядь, по-нашему, вот это что-то, какая-то десятка, это наебалово, это, короче, не, это не про нас.